39 метров с ремонтом недорого. Итак, всем привет! Еду сейчас на показ. Будем смотреть 39 метров с ремонтом. Квартира спланирована по утруку, то есть изолированная спальня плюс кухня-гостиная. Вся инфраструктура в непосредственной близости. Еду сейчас по улице Донская. Квартиру будем смотреть в этом же районе. Так как еду на показ, поэтому видео будет на скорую руку. В общем, посмотрите, потому что очень часто вы обращаетесь ко мне с аналогичными запросами. Есть парковочные места. Правда, их не так много. Тут За домом есть еще немного. И как вы видите, это практически не Танской, Там живой комплекс Новая Заря. Рядом с домом автобусная остановка, всевозможные магазины и так далее. Раст магазин, СО-магазин, парикмахерская, магнит. Вот она автобусная остановка. За остановкой еще аптека. В общем, нормально. Можно выйти, поджиматься на брусьях, подтягиваться, дом двухподъездный. Переменной этажности. Мы находим подъезд. Здесь лифт и он работает. Заходим в квартиру. Она общей площадью 38,9 почти 39 метров. Это спальня. Этаж второй. Статус квартира. Полная стоимость ноговая. Справа большой шкаф. Есть совмещенный санузел и кухня-гостиная кондиционер в доме подключен газ единственный газовый котел нужно будет поставить кстати школа детский сад здесь тоже в непосредственной близости единственный недостаток это небольшой отрезок дороги где нет пешеходного тротуара вот всего 200 метров нет 300 получилось я в самом низу Донской. цена 4400 возможен разумный торг поэтому пишите звоните до новых видео пока